Всем привет! Сегодня мы разберемся с вами, какие инструменты и приемы можно использовать в программе дизайн при создании дизайна машинной вышивки строчкой. Разберемся мы на примере вот такого простого рисунка. Показывать весь процесс создания дизайна я не буду. Ролик превратится в долгий и унылый. При этом на примере отдельных моментов я поясню, что надо делать, чтобы не было протяжек и было при этом быстро. А если у вас возникнут вопросы, буду рада на них ответить. Создание дизайна строчки без протяжек предполагает, что каждая строчка прошивается дважды. Но если наглядно, то представьте, что вы стоите у дерева и вам надо скарабкаться по стволу вверх, а потом спуститься вниз. А вот если есть ветки, то еще и забежать на каждую, снова вернуться на ствол. По всем координатам вы пробежитесь дважды. Ну, если, конечно, не решите упасть с дерева или перепрыгнуть с ветки на ветку. Ну, с лирикой можно покончить и приступаем к созданию дизайна. В этом уроке мы используем четыре основных инструмента. Это незамкнутая прямая, незамкнутая кривая, изогнутый блок и прямой блок. Эти инструменты парные. Во время работы, после выбора одного из них, я буду менять, перешагивать буду с одного на другой. Переключение происходит следующим образом. Вы нажимаете клавишу X или Z на клавиатуре. Это касается как инструментов блоки, так и инструментов строчки. Приключение с одного на другой происходит при нажатии клавиши X изогнутый, Z прямой. Приглушите отображение рисунка. На панели инструментов выберите инструмент незамкнутая кривая. Установите стежковую заливку с строчка и назначьте цвет красный, чтобы было удобнее работать для контраста. Приступая к созданию дизайна, внимательно рассмотрите рисунок и определите, где у вас будет главная линия, а где второстепенная, на которую вы будете забегать и снова возвращаться на главную в процессе создания дизайна. В моем случае главное... Это вот эта линия. Все остальные линии будут считаться второстепенными. И в процессе вышивания я буду на них забегать. То есть э, на первом этапе мы пробежимся по главной один раз, вышив все остальные объекты. А потом нам надо будет прошить главную второй раз. Итак, начинаем рисовать. Прием первый. Когда вы доходите до острых углов при работе с изогнутой кривой, вы можете либо переключаться на другой инструмент, изогнутую прямую, либо заканчивать рисование объекта дважды кликаем мышкой и создавать следующий объект. В этом случае вам не надо будет переключаться. Я люблю заканчивать объект, мне проще создать дополнительный новый, чем каждый раз переключаться. Но в принципе, можно тем, кому удобно, могут переключаться с инструмента на инструмент. Нарисовав линию, перенесите точку конца вышивания объекта на главную дорогу, на главную линию. Продолжаем рисование. На этом этапе, кстати, мы можем нарисовать бровь. Измените точки начала и конца вышивания объекта. Итак, здесь предстоит обработка большого, большого количества деталей. Главное не запутаться. Когда вы обрабатываете такой массив, Меняется главное. Теперь у нас главное это. Мы пока забыли про тот объект и отрисовываем достаточно большой массив объектов. Когда вы создаете замкнутые объекты, вы можете поменять точку начала и конца вышивания объекта, а можете создать его копию. Копия создается комбинацией клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. Здесь я поменяю, мне теперь надо вернуться обратно, по главной. Здесь я поменяю начало и конец вышивания объекта. А здесь выделю объект, Ctrl-C, Ctrl-V, скопирую и вставлю. И тоже поменяю начало конца и вышивания объекта. Точкой начала теперь будет этот объект, ой, эта сторона, а конец здесь. То же самое я проделаю с этой линией. не буду ее отрисовывать, я просто выделю ее, создам копию. Обратите внимание, протяжки пропадают. Так, а здесь у нас объект идет полностью, поэтому мы просто дорисуем. В точности, повторяя, ранее созданный. Мы практически. Ох, ты глаз забыла. Ничего страшного, если мы забыли глаз. Что нам нужно сделать? Нам нужно встроить его. Чуть даже хорошо, что так получилось. Если вы случайно забыли какой-то объект. Кстати, здесь я забыл два объекта, но я потом дорисую. Я хотела дорисовать бровь сразу. Но бровь дорисую потом. Что касается этого объекта, то мы сейчас его дорисуем и встроим в нужное место. Меняем начало и конец. Устанавливаю в этой точке. Так, и теперь определяем, куда мы его будем встраивать. Встраивать мы будем, например, после прошивания... Нет, давайте перед прошиванием. Перед прошиванием вот этого объекта. Значит, мы должны его будем встроить сразу после вышивания контура. Контур – это у нас объект номер 21. Выбираем наш объект и переносим его в порядке вышивания после номера 21. Итак, мы закончили создание нашего дизайна, отработав э, все второстепенные объекты по два раза. То есть они у нас прошиваются дважды. А вот строчка, которая главная, да, которая является основной линией, на которую мы ориентировались, она отшивалась у нас всего лишь на всего один раз. Что мы теперь будем делать? Помните, мы начинали непосредственно в этой точке. И отработав весь дизайн, пришли... В эту же точку. И сейчас мы можем сделать следующее. Мы можем скопировать эти объекты и просто их вставить. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Отключаем отображение изображения и запускаем виртуальный просмотрщик. Как видите, дизайн отшивается без каких-либо протяжек. Протяжки имеются только в тех местах, где объекты расположены на расстоянии друг от друга. Дизайн отшился, вышивается контур. Все, готово. И еще раз повторюсь, скажем так, резюме. Для работы мы используем... Незамкнутую кривую, если у нас изогнутые объекты. Определяем главную и создаем объекты таким образом, чтобы главная всегда была отдельной линией от второстепенных. То есть нет необходимости создавать это как одну линию. Вам будет потом неудобно копировать и вставлять эти объекты. То есть главное, как только вы подходите к второстепенной, вы прекращаете рисование главной, переходите на рисование второстепенной и затем снова возвращаетесь к рисованию главной. Чтобы не было протяжки После и не, не приходилось рисовать два раза, вы у второстепенной линии меняете начало и конец выживания объекта, возвращаясь все время на главную. Если объект мелкий, то вы можете его отрисовать дважды вместо того, чтобы менять начало и конец вышивания объекта, как, например, это было вот в этом месте. То есть нет необходимости его копировать и вставлять, когда проще дорисовать дополнительный объект. А вот если вы рисуете второстепенную, здесь вы можете не прекращать рисовать объект, а изменить инструмент, переключившись с одного на другой. Ну вот, наверное, и все. Надеюсь, что у вас все получится. Задавайте вопросы, пишите письма, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!